Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии В начале было слово Меня зовут Евгения Сегодня у нас рубрика Жития святых Мы поговорим о житии и страданиях Святого священномученика Киприана И святой мученицы Иустины Память этих святых Отмечается 15 октября Но наша программа выйдет к началу ноября в дни, когда празднуется праздник, такой праздник, как Хэллоуин. Это очень опасный праздник, пришедший из Западной Европы в Россию. Конечно, он не так популярен, как за границей, но все же есть те, которым нравится его отмечать. И этот праздник очень опасный. Это представляет собой некий карнавал, когда все люди переодеваются в одежды нечистой силы, в ведьм, в чертей, в скелетов и пробудят соответствующие вечеринки со страшными историями, с разными плясками, танцами, которые, по сути, собой это ублажение нечистых духов. Но очень многими вот такой праздник, языческий, имеющий под собой языческие корни, привлекает внешней атрибутикой. Но на самом деле несет в себе очень отрицательную духовную нагрузку, о которой не думают те, которые празднуют его. Для празднующих это всего лишь игра. Но на самом деле соприкосновение с нечистой силой оно очень страшное опасное явление. И может нанести и не может нанести а наносит духовный вред. С нечистью соприкасаться ни в коем случае нельзя. Праздник не соответствует православным христианским традициям, да и не только православным христианским. Вот. И, в общем, еще раз повторюсь, несет в себя очень большой отрицательный смысл. И вот почему мы выбрали именно вот это житие, житие вот этих святых? Здесь как раз в этом житии, вы, из жития вы узнаете, как опасно соприкосновение с нечистой силой, и сколько трудов потребовалось вот священномученику Киприану, бывшему языческому магу, преодолеть вот эту свою связь с нечистой силой. Вот, вот хотелось бы вас познакомить с житем этих святых и предупредить о том, чтобы никак, никакого празднования вы себе в этого Хлуина не позволяли. А, ну вот я вам сейчас сказала об опасности соприкосновения с бесовскими силами на духовном уровне. Но кто-то меня сейчас поймет, а кто-то нет. А, эти последствия выражаются также и на физическом уровне, которое, надеюсь, всем будет понятно. Те, кто празднует этот праздник, потом видят, что в их жизни начинаются различные скорби. Появляются, откуда не возьмись, болезни, часто неизлечимые или очень опасные. Кто-то из девушек хочет выйти замуж или жениться, а не может. И даже может быть разрыв с возлюбленными. У кого-то начинаются проблемы с деньгами. Молодежь не может поступить в любимые вузы или в школах начинает вдруг плохо учиться или не слушаться родителей. Появляются какие-то страхования, то есть страхи неосознанные. Могут произойти несчастные случаи или даже смерть близких людей. Вот, вот это все на физическом уровне последствия вот соприкосновения с нечистой силой. Это очень опасно. И если вы соприкоснулись каким-то образом с нечестью силой, потребуется очень много трудов для того, чтобы это все преодолеть. Поэтому лучше с ней не соприкасаться. И вот послушайте, пожалуйста, житие священномученика Киприаны и святой мученицы Иустины, из которой вы узнаете, сколько трудов стоило языческому магу, волхователю и верному служителю дьявола Киприану преодолеть свою связь с нечистой силой и стать священно-мучеником. То есть, что, кто такие священно это священники, которые приняли мученическую смерть за Христа. В царствовании Деки, это император Римской империи, живший в III веке, жил в Антиохии некий философ и знаменитый волхователь по имени Киприан, родом из Карфагена. Происходя от нечестивых родителей, он еще в детстве посвящен был ими на служение языческому богу Аполлону. В семи лет он был отдан чародеям для научения волхованию и бесовской мудрости. По достижении десятилетнего возраста он был послан родителями для приготовления к жреческому служению на гору Олимп, которую язычники называли «жилищем богов». Там было бесчисленное множество идолов, в которых обитали бесы. На этой горе Киприан научился всем дьявольским хитростям. Он постиг различные бесовские превращения, научился изменять свойства воздуха, наводить ветры, производить гром и дождь, возмущать морские волны, причинять вред садам, виноградникам и полям насылать болезни и язвы на людей, и вообще научился пагубной мудрости и исполнения зла дьявольской деятельности. Он видел там бесчисленные полчища бесов с князем тьмы во главе, которому одни предстояли, другие служили, иные восклицали, восхваляя своего князя, а иные были посылаемы в мир для совращения людей. Видел он также в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, вызыванию которых он учился в строгом сорокодневном посте. Ел же он по захождении солнца, и то не хлеб и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди. Когда ему минуло 15 лет, он стал слушать уроки семи великих жрецов, от которых уведал многие бесовские тайны. Затем он пошел в город Аргос, где, послуживший некоторое время богине Гере, научился многим обощениям у жреца ее. Пожил он и в Таврополе, Аргос и Таврополь это греческие города, служа Артемиде. А оттуда пошел в Локидемон, где и научился разным волхованиям и наваждениям, которые были способны вызывать мертвецов из могил и заставлять их говорить. 20 лет от роду Киприан пришел в Египет и в городе Мемфисе обучался еще большим чародействам и волшебствам. На тридцатом году он пошел к Вавилону к Халдеям и, научившись там звездочетству, закончил свое учение, после чего возвратился в Антиохию, будучи совершенным во всяком злодеянии. Там он стал волхователем, чародеем и душегубом, великим другом и верным рабом адского князя, с которым беседовал лицом к лицу, удостоившись от него великой чести, как о том он сам открыто засвидетельствовал. «Поверьте мне, — говорил он, — что я видел самого князя тьмы, ибо я умилостивил его жертвами. Я приветствовал его и говорил с ним и его старейшинами. Он полюбил меня хвалил мой разум и пред всеми сказал, «Вот новый Замври, всегда готовый к послушанию и достойной общения с нами». Замбрии это известный в ту пору египетский жрец. И обещал он мне поставить меня князем по исхождению моем из тела, а в течение земной жизни во всем помогать мне. При этом он дал мне полк бесов в услужение, когда же я уходил от него, он обратился ко мне со словами. «Мужайся, усердный Киприан! Встань и сопровождай меня! Пусть все старейшины бесовские удивляются тебе!» Вследствие этого и все его князья были внимательны ко мне, видя оказанную мне честь. Внешний вид его был подобен цветку. Голова его была увенчана венцом, сделанная не в действительности, а призрачно. Из золота и блестящих камней, вследствие чего и все пространство то освещалось, а одежда его была изумительна. Когда же он обращался в ту или другую сторону, все место содрогалось. Множество злых духов различных степеней покорно стояли у престола его. Ему и я всего себя отдал в услужение тогда, повинуясь всякому его повелению. Так рассказывал о себе сам Киприан после своего обращения. Отсюда ясно, каким человеком был, был он. Как друг бесов совершал он все их дела, причиняя вред людям и обольщая их. Живя в Антиохии, он много людей совратил ко всяким беззакониям. Многих погубил отравами и чародейством, а юношей и девиц посвящал жертву бесам. Многих он научил своему гибельному волхованию. Одних летать по воздуху, других плавать в ладьях по облакам, а как будто ходить по водам, по водам. Всеми язычниками он был почитаем и прославляем, как главнейший жрец и мудрейший слуга их мерзких богов. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой, которую был исполнен. Одним содействовал он в любодеянии, другим в гневе, вражде, мщении, зависти. Уже весь он находился в глубинах ада и в пасте дьявольской, был сыном гиены, участников бесовского наследия и их вечной гибели. Господь же, нехотящий смерти грешника, по своей неизреченной благости и непобеждаемому людскими грехами милосердию. Соизволил взыскать сего погибшего человека, извлечь из пропасти погрязшего в адской глубине и спасти его, чтобы показать всем людям свое милосердие, ибо нет греха, который смог бы победить его человеколюбие. Спас же он Киприана от гибели следующим образом. Жила в то время там же, в Антиохии, некая девица по имени Иустина. Она происходила от языческих родителей. Отцом ее был идольский жрец по имени Эдесси, а мать ее звали Клеодония. Однажды, сидя у окна в своем доме, эта девушка, тогда уже пришедшая в совершенный возраст, случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо диакона по имени Проилий. Он говорил о вочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что Он родился от причистой Девы и, сотворив многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения. Воскрес из мертвых со славою, и со славой же вознесся на небеса, воссел одесную Отца и царствует вечно. Сея проповедь Диакона пала на добрую почву в сердце Иустины, и начала скоро приносить плоды, искореняя в них терние неверия. Иустена захотела лучше и совершеннее научиться вере у Диапона, но не осмелилась искать его, удерживаемая девичьей скромностью. Однако она тайно ходила в церковь Христову, и часто, слушая Слово Божие, при воздействии на ее сердце Святого Духа, уверовала во Христа. В скором времени она убедила в этом и свою мать, а затем привела к вере и своего престарелого отца. Видя разум своей дочери и слыша ее мудрые слова, Едеси рассуждал сам с собою. Идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому каким образом они могут быть богами? Размышляя об этом, однажды ночью он увидел во сне по божественному соизволению, чудесное видение. Видел он великий сон святоносных ангелов, а среди них был спаситель мира Христос, который сказал ему, «Придите ко мне, и я дам вам Царствие Небесное». Встав утром, Едесий пошел с женой и дочерью к христианскому епископу Антату, прося его научить их христовой вере, и совершить над ними святое крещение. При этом он поведал слова дочери своей и виденное им самим ангельское видение. Услышав все, епископ возрадовался обращению их и, наставив их в вере Христовой, крестил Эдесе, жену его Клеодонию и дочь Иустину, а затем, причастив их святых тайн, отпустил с миром. Когда же Эдесий укрепился в Христовой вере, то епископ в виде его благочестия поставил его Пресвитером, то есть священником. После этого, пожив добродетельно и в страхе Божьем год и шесть месяцев, Едесий во святой вере окончил свою жизнь. И Устина же доблестно подвязалась в соблюдении заповедей Господних и, возлюбив жениха своего Христа, служила Ему прилежными молитвами, девством и целомудрием постом и воздержанием великим. Но враг и ненавистник человеческого рода, видя такую ее жизнь, позавидовал ее добродетелям и начал вредить ей, причиняя различные бедствия и скорби. В то время жил в Антиохии некий юноша по имени Аглоид, сын богатых и знатных родителей. Он жил роскошно, весь отдаваясь суете мира сего. Однажды он увидел Иустину, которая шла в церковь, и поразился ее красотой. Дьявол же внушил дурные намерениями его сердца. Распалившись в Аглаид всеми мерами стал стараться снискать расположение и любовь Иустины и, посредством обольщения, привести чистую агницу Христову к задуманной им скверне. Он наблюдал за всеми путями, по которым девица должна была идти. И, встречаясь с нею, говорил ей льстивые речи, восхваляя ее красоту и прославляя ее. Показывая свою любовь к ней, он старался увлечь ее к любодеянию хитросплетянной сетью обольщения. Девушка же отворачивалась и избегала его, гнушаясь им, и не желая даже слушать его льстивых и лукавых речей. Не охладевая в своем вожделении к ее красоте, юноша послал к ней с просьбой, чтобы она согласилась стать его женой. Она же отвечала ему, «Жених мой Христос, ему я служу, и ради него храню мою чистоту. Он и душу, и тело мое охраняет от всякой скверны». Слыша такой ответ целомудренной девицы, а Глоид, подстрекаемый дьяволом, еще больше распалился страстью. Не будучи в состоянии обольстить ее, он замыслил похитить ее насильно. Собрав на помощь подобных себе безрассудных юношей, он подстерег девушку на пути, по которому она обычно ходила в церковь на молитву. Там он встретил ее и схватил. Она же била его по лицу и плевала на него. Услышав ее вопли, соседи выбежали из домов и отняли непорочную Агницу, святую Иустину, из рук нечестивого юноши, как из волчьей пасти. Бесчинники разбежались а Аглоид возвратился со стыдом в дом свой. Не зная, что делать далее, он с, усилием, он с усилением в нем в нечистой похоти решился на новое злое дело. Он пошел к великому волхву и чародею Киприану, жильцу, жильцу идольскому, и, поведав ему свое скорбь, просил у него помощи, обещая дать ему много золота и серебра. Выслушав Аглоида, Киприан утешил его, обещая исполнить его желание. «Я, — сказал он, — сделаю так, что сама девица будет искать твоей любви и почувствует к тебе страсть даже более сильную, чем ты к ней». Так, утешив юношу, Киприан отпустил его обнадеженным. Взяв затем книги по своему тайному искусству, он призвал одного из нечистых духов, в коем был уверен, что он скоро может распалить страстью к этому юноше сердце Иустины. Бес охотно обещал ему исполнить все и горделиво говорил, «Нетрудное это для меня дело, ибо я много раз потрясал города, разорял стены, разрушал дома, производил кровопролитие и отца убийства, поселял вражду и великий гнев между братьями и супругами, и многих, давших обед девства, доводил до греха. Инокам, поселявшимся в горах и привычным к строгому посту, даже никогда и не помышлявшим о плоти, я внушал блудное похотение и научал их служить плотским страстям. Людей, раскаявшихся и отвратившихся от греха, я снова обратил к делам злым. Многих целомудренных я ввергнул в любодеяние. Неужели же не сумею я девицу сию склонить к любви Аглаида? Да что я говорю? Я самым делом скоро покажу свою силу. Вот возьми это снадобье, он подал наполненный чем-то сосуд, и отдай тому юноша. Пусть он окропит их дом и устины, и увидишь, что сказанное мною сбудется. Сказав это, без исчез, Киприан призвал Аглоида и послал ему окропить тайна из дьявольского сосуда, дом и устины. Когда это было сделано. Блудный бес вошел туда с разожженными стрелами плотской похоти, чтобы уязвить сердце девицы любодеяния, а плоть ее разжечь нечистой похотью. И Устина имела обычай каждую ночь возносить молитвы к Господу. И вот когда она по обычаю, вставши в третьем часу ночи, молилась Богу, то ощутила внезапно в своем теле волнение бурю телесной похоти и пламя гиенского огня. В таком волнении и внутренней борьбе она оставалась довольно продолжительное время. Ей пришел на память юноша Аглаид, и у нее родились дурные мысли. Девица удивлялась и сама себя стыдилась, ощущая, что кровь ее кипит, как в котле. Она теперь помышляла о том, что всегда гнушалась, как скверны. Но по благоразумию своему Иустина поняла, что эта борьба возникла в ней о дьявола. Тотчас же обратилась к оружию крестного знамения, прибегла к Богу с теплой молитвой и с глубиной сердца взывала ко Христу жениху своему. «Господи Боже мой, Иисусе Христе, вот враги мои восстали на меня, приготовили сеть для уловления меня и истощили мою душу. Но я вспомнила в ночи имя Твое и возвеселилась, и теперь, когда они теснят меня, я прибегаю к Тебе и надеюсь, что враг мой не восторжествует надо мною». Ибо ты знаешь, Господи Боже, что я, твоя раба, Сохранила для тебя чистоту тела моего и душу мою вручила тебе. Сохрани же овцу твою, добрый пастырь, Не предай на съедение зверю, ищущему поглотить меня. Дамы мне победу на злое вожделение моей плоти. Долго и усердно помолившись, святая дева посрамила врага. Побежденный ее молитвою, он бежал от нее со стыдом, и снова настало спокойствие в теле и в сердце Иустины. Пламя вожделения погасло, борьба прекратилась, кипящая кровь успокоилась. Иустина прославила Бога и воспела победную песню. Бес же возвратился к Киприану с печальной вестью, что он ничего не достиг. Киприан спросил его, почему же он не мог победить девицу. Бес, хотя и неохотно, открыл правду. Я потому не мог одолеть ее, что видел на ней некое знамение, коего устрашился. Тогда Киприан призвал более злобного беса и послал его соблазнить Иустину. Тот пошел и сделал гораздо больше первого, напав на девицу с большей яростью. Но она вооружилась теплой молитвою и возложила на себя еще сильнейший подвиг. Она облеглась во волосиницу, и умерщвляла свою плоть воздержанием и постом, вкушая только хлеб с водою. Укротив таким образом страсти своей плоти, Иустина победила дьявола и прогнала его с позором. Он же, подобно первому, ничего не успев, возвратился к Иприану.